Bird machine. Check. Привет, меня зовут Вика и серия моих новогодних видео продолжается, поэтому в этом видео я тебе расскажу про три нереально крутых новогодних фильма. Если ты хочешь попасть в мое видео, то задавай свои вопросы внизу в комментариях к этому видео, либо же к первому незакрепленному посту ВКонтакте на моей странице. И да, обязательно подпишись на мой канал, ведь уже в эту пятницу на моем канале выйдет видео, где я расскажу про условия очень крутого новогоднего конкурса и нажми на колокольчик, чтобы посмотреть это видео первым и быстрее принять участие в моем конкурсе также поставь палец вверх под этим видео ведь оно тебе понравится и мы начинаем и первый фильм я посмотрела буквально вчера. Мне он нереально понравился, он очень-очень крутой. И он называется "Принцесса на Рождество". Первое, что хочется сказать, это я очень люблю фильмы там, где есть королевы, принцесса, вся эта королевское семейство, все вот эти понятия, замки, вот вся вот эта штука. И поставь палец вверх, если ты тоже любишь подобные фильмы. В этом фильме рассказывается о том, как тетя с двумя своими пельмяшками отправляется на Рождество отцу отца этих детей, то бишь к дедушке по линии отца. Вот. Я предпочту поддержать интригу и не рассказывать вам о том, что же там будет происходить. Обязательно посмотрите этот фильм, он нереально поднимает настроение и я ему поставлю, наверное, даже 6 из 5 звезд. Следующий фильм тоже нереально крутой, он называется как раз «Подождество». Этот фильм мне чем-то напомнил фильм про 16 желаний, но на рождественскую тематику. В этом фильме рассказывается о том, как главной героине предстоит сделать выбор между мужчиной своей мечты или работой своей мечты. Ей в этом помогает перевозчик, который переносит ее на три года вперед, чтобы посмотреть, как изменится ее жизнь. Фильм очень крутой, я ему даже поставлю 5 из 5 звезд. И последний на сегодня фильм, невероятно уютный и классный, он называется «Рождественская мелодия». Молодая мама со своей дочкой переезжает из мегаполиса в маленький городок, в котором она родилась. И там учитель музыки помогает ее дочери подготовить рождественскую мелодию для новогоднего концерта. Фильм невероятно уютный и классный, я вам очень советую его посмотреть и поставлю, наверное, тоже 5 из 5.